Потому что ты настолько многогранная личность, что воткнуть тебя в короткое 30-секундное приветствие не, просто не представляется возможным. Если бы ты сказал про себя пять главных слов, какими бы были эти слова? Слушай, Сережа. Спасибо за то, что мы встречаемся, спасибо ребятам, кто это смотрят, и я не перестаю удивляться глубине твоих вопросов, которые вот действительно, они там сначала такой некий тупик оцепенения, да, как это ответить, но на самом деле являются достаточно глубокими. А если говорить о том, с чем и кто я занимаюсь, ну, во-первых, я отец, я отец, я начальник, как я это считаю, немного новой концепции создания династии, своей собственной династии, династии семьи Петровых. То есть у меня три ребенка, и очень серьезно отзывается вопрос создания благосостояния и богатства семьи. Поэтому я родоначальник, это, наверное, первое слово, на которое можно было бы сказать родоначальник династии. Второе, я учитель. То есть я учитель, учитель для своих детей, для своих родных, близких, для своих клиентов. Учитель, который обладает определенными знаниями по сохранению капитала, по его приумножению. И соответственно задача научить людей, то есть большая задача самого моего проекта Max Capital, как раз таки научить людей правильному инвестированию, да, потому что сейчас получается очень много. Ну, и информационные технологии, да, и технология блокчейн, да, которая позволяет там, просто половить, ловить, да, увеличивать свои капиталы там, несколько раз. С другой стороны, у нас получается сложности, люди, кто не стоят в авангарде всего этого, которые над этим наблюдают, они наоборот сейчас находятся в неком таком, как это правильно -то сказать, то есть они не понимают, что делать, да? То есть недвижимость перестала, что происходит с валютой непонятно. Понятно, что происходит, как на валюте зарабатывать тоже непонятно. Третье слово, родоначальник, Третье. учитель. Третье. Третье слово. Извини, что я тебя Нет. перебил, просто мы чуть дальше обсудим те темы, про которые ты можешь Нет. говорить подробно. Слышал. Родоначальник, учитель, есть учитель, есть ментор, то есть тренер. Да? То есть учитель, он дает теоретические знания, ментор, соответственно, дает практику. Uh -huh. И здесь можно говорить, что ментор, ментор-наставник, да, то есть это думай как я, делай как я, ну что называется играющий тренер, да? если можно так сказать. Uh -huh. Это сколько у нас уже получается, это тренер. Ну, это то, что наверное, хочется сказать, это, это то, кем я являюсь, но наверное не очень хотелось бы пиарить. Это, как, как правильно называется одним словом, человек, занимающийся благотворительной деятельностью. То есть, ну, филантроп, наверное, одним словом называется. да. Это вот именно пропаганда благотворительной деятельности, активное занятие сомним этой деятельности. Ну, то есть, вот все, что с этим связано. То есть это тоже в концепции э, богатства семьи, да, то есть развития человеческого капитала. Это четыре получается. И еще у нас... Ну, это может, наверное, показаться громкое заявление. Да, просто у меня было достаточно большое число падений и взлетов в, в различных сферах жизни. Да, это касается и отношения к семье. Это касается финансовых взлетов, падения, это касается здоровья, да, то есть были проблемы со здоровьем и решение этих вопросов. да, То есть можно сказать, что у меня или у самого есть знания, или я некий такой, как это модное слово, нетворкер, да, то есть человек, который имеет большое число, наверное, клиентов и не только зарабатывает для клиентов, да, получает от них деньги, я еще помогаю людям, вот именно некие такие помощь друг другу, да, то есть свожу людей, то есть опять не знаю, как это одним словом назвать. Нетворкер, наверное, нет нетворкер, то есть это человек, обладающий полезными связями и сводящий вот людей между собой, да, то есть чтобы там рождались новые проекты, чтобы были там, не знаю, ну для рождения, наверное, новых проектов, да? то есть можно, наверное, сказать, что это вот пятая, пятая, пятая моя характеристика, которой вот, я бы сказал, что то, чем я занимаюсь, то, чем я горюче, то, чем я отзываюсь, то, что мне отзывается. Наверное, как... Шикарно. Я прям даже сам завис над тем, чтобы найти хорошее слово, потому что вот у меня родилось слово катализатор. Ты катализатор положительных изменений в жизнях людей, когда ты. ты и непосредственно можешь на них воздействовать. Но когда ты их еще исходишь друг с другом, ты катализируешь их гроздьями, созвездиями.